всем привет дорогие подписчики с вами канал криптоге сегодня посмотрим еще один очень классный проект называется он пак покоен новая монетка если так можно сказать в принципе в двух словах поясню что они уже были они уже были на рынке потому что вы могли уже о них слышать может быть даже у вас была была эта монета вы трейдили да, такое могло быть, но сейчас как бы они э, поменяли полностью команду, э, полностью новая молодая команда, они переписали полностью исходный код, то есть да, блокчейн, и вышли на новый уровень, в принципе 5, -5 вышли на рынок, э, у них новая идея, то есть сейчас мы посмотрим, что это вообще у нас за такая монетка, что вообще себя проект представляет. Вот, я перевел страницу, сейчас мы посмотрим. Пак – это у нас будет цифровая платежная сеть, да, которая соединяет, ну, соответственно, потребителя и э, продавца непосредственно. Сейчас покажу несколько примеров, э, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Э, в принципе, это будет огромная платежная система. Да, там, это как альтернатива, к примеру, какой-нибудь PayPal, э, либо это либо это яндекс деньги то есть понимаете да насколько у них такой э, размах насколько какой уровень то есть да, я считаю очень очень круто идея просто next level какой-то так смотрим что у нас здесь ну сайт в принципе я оставлю все в описании вы посмотрите что это все из себя представляет а они в принципе вот э, ну, с тем как эта платежная система да то есть к примеру да двумя словами у вас есть эта монетка, да, у вас э, есть э, по У них э, у самой э, компании, да, то есть у, как вам объяснить, у самой компании есть уже партнеры, да, к примеру, сейчас посмотрим, они, у них уже есть они. К примеру, есть кофейня, вы пришли попить э, вкусный кофе утром. Вам не обязательно расплачиваться именно да, деньгами, там, либо своей карточкой, чтобы вас снимали, или до да, кэшем. Вы просто взяли и расплатились спокойно. Пожалуйста. Разве это не круто? У вас есть мастернода, который которая вам приносит каждый день монеты и есть непосредственно продавцы. То есть их партнеры. Это могут быть вещи, это может быть условно там, такси, опять же, даже кофейни, это может быть ресторан. Вы пришли, попользовались их услугами, оплатили это все своими монетами. Не знаю, мне кажется, это просто нереально круто. Это что-то уже, вот, не знаю, на следующий какой-то уровень просто. Крайне редко где-то встретишь, не знаю, идея лично мне нравится просто, просто очень сильно. В принципе, я же говорю, все может зайти прочитать, то есть основные вот характеристики, что у них будет, конфиденциальность, понятно приватные транзакции, да, то есть на мгновенные будут переводы, переводы будет, любое, любая оплата, да, любое подтверждение платежа будет происходить меньше, чем за одну секунду. Мастер ноды, мы сейчас об этом поговорим, это в принципе то, что нас именно интересует. Да. Вот они уже на сайте, прям да, на главной страничке представляют их партнеров, то есть где можно расплатиться уже непосредственно кошельком именно ПАК, то есть это кофе, да, то есть ну, здесь э, технология да, новая, они, вот, можно прочитать, да, что это у нас эффективная технология против залежей полезных ископаемых, как известняк, высушает бактерии так, и так далее. То есть можете посетить сайт да, и воспользоваться их услугами, расплатиться из своего кошелька ПАК. М -м -м, классно, Ведь по мне это просто. Откройте ссылочку, у меня она, наверное, открыта, все розничные торговцы, да, которыми торговцы, с которыми они уже как бы за, закрепились, с которыми они уже работают. Э, они вот предлагают там, самому стать ритейлером. То есть, ну, опять же, главная задача, наверное, сейчас их, да, если мы слышим их идеи, то, наверное, найти новых всех партнеров. То есть они будут расширяться, и, соответственно, монета будет э, всегда в цене, она будет всегда интересна. Ее не только можно будет ей потрейдить здесь так что мы смотрим дальше ну что нас интересует нас интересует как заработать на этом проекте извиняюсь заработать можно в принципе очень просто стандартно всегда что мы рассматриваем это у нас идет да просто можно купить монет можно их можно по поколтить оставить мы все знаем что ну, мы по крайней мере надеемся что у нас вырастет в цене биткоин вы сейчас купите монеты опять же выиграйте на этом Плюс э, акцент сделан на том, что у них команда действительно классная. Они взяли серьезно за проект. У них, я думаю, большие перспективы. А, если мы сейчас даже откроем, посмотрим цену, цену мастерноды, сколько она стоит. И посмотрим ROI, да, там это около года, наверное, сейчас мы дойдем до этого. То, то я не думаю, что обязательно придется ждать год, если купить мастерноду. Ну, сейчас к этому перейдем. Мы посмотрим, где они уже залистились. Естественно, есть на всех обменниках. Пожалуйста, вы можете перейти, посмотреть. Так, у меня вот ссылочка открыта магазина, да, где можно расплатиться покойно. Опять же, оставлю все ссылки. Посмотрите поподробнее, кому интересно. То есть, не знаю, это не просто дано словах, что они хотят где-то что-то сделать. Нет, у них уже вот есть примеры, вы уже можете сотрудничать с кем-то, имея ихнюю монету. Не знаю, супер просто. Так, переходим на мастер онлайн и смотрим. Да, цена у нас мастерноды сейчас 1300 долларов, а, ROI у нас показывает ну, там немного больше, да, там почти 500 дней, но опять же, ребята, это только сейчас пишут, что 500 дней, а, проект развивается просто с каждым часом, а, они были в прошлом году, если можно посмотреть, это нетрудно найти, они были там на 1300 месте, 1200, -м. сейчас они просто в топ 300, на 300, на 300 месте и через неделю, через две, через месяц они, я думаю, поднимутся еще. О них узнают больше об этой монете. Естественно, на нее будет спрос постоянно. Соответственно, в цене она будет расти. А если у вас есть мастернода, я советую сюда входить, то взять лучше мастерноду. Ну, здесь не такие огромные деньги, да, она стоит прям не тысяч долларов. Возьмете мастерноду. И я думаю, вы сделаете несколько иксов уже к концу года обязательно. Опять же, кто мало в этом понимает, если вы взяли мастер то это не значит, что только через 490 дней вы сможете получить свои деньги. Ни в коем случае. Нет, вы будете получать свои деньги каждый день. Каждый день вы будете получать монеты. Вы можете эти монеты на бирже уже продать, да, вы можете их оставить, вы можете накопить их, как бы э, у вас будут они еще увеличиваться да, в количестве. То есть э, будете смотреть по цене. Э, будете чекать биржу думаю с этого проекта наверняка что-то получится потому что я сам планирую взять мастерноду именно здесь до этого многие проекты рассматривал не скажу что где обещал брать брал нет потому что все же это были сомнения постоянно здесь сомнений вообще никаких нету по предыдущему опыту опять же то что они уже были а сейчас они восстановились и стали гораздо лучше так что присмотритесь Сама цена монеты, если одну покупать совсем дешево, то есть смотрим, да, цены вообще, ну, копейки просто. Возьмите монет, кто, как бы, не уверен, да, посмотрите, что будет. Я думаю, у нас сейчас октябрь, да, середина. Я думаю, что к концу ноября вы уже заработаете и побежите брать мастерноду, да, но она будет стоить уже дороже. Не знаю, не уверен, но увидите. Мои слова, думаю, подтвердятся. Как бы, так что, в принципе, рекомендую однозначно проект. Я посмотрел его у многих, то есть ребят уже рекламировал. У всех очень положительные отзывы, так что, так что дерзайте, смотрите. Все, всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Все вопросы задавайте, можете мне задать в личку, да, там, написать мне в телеграм, можете написать в комментарии. Я оставлю ссылки, Телеграма всех каналов, где можно связаться непосредственно с администрацией проекта. Знаю, очень отзывчивая, 24 на 7 они работают, можете написать им, если у вас какие-то вопросы. Я думаю, вам 100% каждому ответят подробно, что вас именно интересует. Так что все, всем спасибо, ребят. До встречи, всем профита, всем пока.